Вот они вышли с магазина с ребятишками. Все, все сюда, все сюда, газетки вот. Ну, что вот, вышли с почты. Видите, получают посылки, все сюда. Новосковская, 35, с приходом тепла превратился в настоящую свалку. Урны переполненная, в с прошлогодней листвой, бутылки, обертки, опорки и пакеты. И вина здесь вовсе не коммунальщиков, говорит Надежда Михайловна. А самим жильцом на бескультурных соседей уже нет никакой управы, жалуется пенсионерка. Гоняю. И детей гоняю. Ну, короче, всех гоняю, как цербер. Я говорю, вы неужели так делаете дома? Ну Вот неужели так можно сделать дома? Я говорю, вот вы придите домой. Давайте, я говорю, соберу мусор, я уже сколько раз говорила, и в аптеке, и на почте, и в пятаке. Я когда-нибудь соберу все бутылки, весь мусор, говорю, приволоку к вам. Вот и все. Ну. Как вот еще с народом? Я не знаю, с кем, как разговаривать. При этом в жилфонде, что обслуживает пятиэтажку, жильцам поясняют. На балансе компании лишь территория с внутренней стороны дома. Здесь убираться должен либо город, либо организация, что находится в этом доме. А их здесь много. Аптека, почта, владельцы продуктовых и магазина напитков. Но те лишь спирают кучу мусора на соседей. Не их, кто должен ее убирать, добавляет ветер. Вот эта вот куча, конечно, это не наша. Мы стараемся нашу территорию вот до середины, видите, вот огорожена. А как вы определяете, где чья территория? Ну, как, ну, ну, у у вот нас если окно документам. начинается, вот это же уже получается почта нашей территории, вот мы все это моем, мы все это убираем, у нас чистота всегда. Конечно, может быть, возможно, там ночи, проходит молодежь, гуляет, кидает, но у нас утром творник приходит, все это убирает. Больших требований к бизнесу сегодня в плане чистоты никто не предъявляет. Словно по минному полю, обходя пакеты с отходами, передвигаются жители разных районов, от Солнечного до Академгородка. Проблема стала настолько очевидной, что новости ТВК решили обратиться к этой теме в проекте «Большая уборка». И заявки, принятые за две недели, тому лишь подтверждение. Более 200 сообщений, почти 400 фотографий, десятки видео. Город утопает в грязи. Жалобы жильцов с конкретными адресами мы передали в управляющей компании. И если у города, возможно, недостаточно денег на уборку, то у обслуживающих организаций, кажется, просто нет желания и контроля. Большинство заявок до сих пор не исполнено. И вот так живем. Так это еще сегодня ладно. А то бывает и, и головы свиные. Честное слово. Суворовского что ли везут. Тут все время грязно. Вот это кача вот внизу, если пройти... По склонам, особенно эта сторона, вообще она завалена все. Что за народ стал, не знаю понять не могу. Вот рядом мусорка вынесли, могут и там пакет Люди стали такие. А это еще одна причина, почему Красноярск грязный. На смену слякоти пришла пыль. Облака взмывают воздух с каждой проезжающей мимо машины. Тут уж метлой хоть заметись, пыль все равно осядет на дороге. Все из-за того, что во время зимы и гололедицы магистрали подсыпают песчано-соляной смесью, причем с добавлением камня. Снег с приходом весны тает, а на дорогах то тут, то там остаются островки с гравием. Такая подсыпка гостами не предусмотрена, зато дешевле обходится коммунальщикам, говорят специалисты. Помимо всего этого, то, что... А гравий высыпан то что сейчас пыль поднимается ветром да и это вовремя не было убрано если вы поедете по первой брянской вы увидите как газоны выше тротуаров то есть грубо говоря когда дожди идут и в летом и зимой то есть все сваливается просто на дорогу к сожалению у нас почему-то не делают так чтобы впоследствии не страдали ни автовладельцы ни пешеходы ведь посмотрите то что вот эти газоны Выше тротуара Вся земля стекает на проезжую часть Во время дождей и таяния снегов Впоследствии автовладельцы Проезжая поднимают всю эту пыль Ну естественно вдыхаем и мы с вами Когда едем в автомобилях И пешеходы, которые проходят рядом Вдыхать пыль горожане будут еще как минимум неделю, пока не установится среднесуточный плюс на улице. Тогда и можно будет приступить к влажной уборке, говорят в департаменте городского хозяйства. А пока спецмашины хоть и выходят в рейс, но сменить зимние щетки на летние успели не все. Расходы на уборку города складываются из двух статей городского бюджета. На содержание дорог выделяют немалые деньги. Туда входит и уборка, и подсыпка, и мытье. В прошлом году эта сумма составила 673,5 миллионов рублей. В этом году расходы сократили. Почти на 100 миллионов. Вторая часть – это содержание объектов внешнего пользования. Это уборка парков, скверов. На это готовы потратить почти 516 миллионов рублей. Бюджетных средств достаточно для того, чтобы поддерживать город в рабочем состоянии. То есть в рабочем, безусловно, там есть какие-то пожелания, можно было бы лучше, но в рабочем состоянии вот этот бюджет позволяет держать город. То есть держать определенное количество техники, бригады. Сейчас рабочее состояние города выглядит так – пыльные дороги, неубранные остановки и улицы, особенно за пределами центра города. И, возможно, вопрос вовсе не в деньгах, а в подходе, контроле и отношении к большой уборке со стороны властей, управляющих компаний предпринимателей. Сейчас очень модно кивать на Европу, мол, там такого нет, но нужно понимать, что в том числе там никому и в голову не придет бросить пакет с мусором на улице или тот же окурок, потому что все понимают – будут последствия. всего, виноваты люди. Если бы люди были добросовестны, хоть маленько бы совесть имели, чтобы ничего не разбрасывали. Виктория Столярова, Николай Чистяков. Воскресные новости.